Едем тестировать 7.4 после сборки Дотащим ли? Ну, хорошим, конечно, вот надо будет дышать. Чудо что для такого катера. Да, слепование штука серьезная. короче едет она как ошпаренная вы сами все видели вынимали оттуда движок трансовую сборку был ремонт моторного отсека Ну, по пластику ребят ремонтировали и ремонтировали корму мы соответственно дергали движок оттуда и поставили все обратно все собрали скинули на воду протестировали обращайтесь Решаем любые вопросы с водомоторной техникой. До связь.